Меня зовут Кузьма, я прилетел из города Владивостока для прохождения обучения в лаборатории Института базальной имплантации города Москвы. В результате я получил огромный объем информации, и данных, с которыми мне предстоит работать, улучшил, где-то и приобрел новые навыки, получил ответы на все свои вопросы и по результатам курса нахожусь под большим впечатлением. Так как это был углубленный курс, он включал в себя разборку всех этапов, технологического процесса изготовления протезов, начиная от загипсовки моделей, заканчивая полировкой уже готового протеза, также работу на сальном оборудовании. Каждый из этапов был разобран подробно и полностью.